Уважаемые водомоторники, любители активного отдыха и все владельцы моторов, привет! В этом видео будет небольшой обзор тележки под мотор уже не стационарный, а мобильный, то есть передвижной. Ее отличия в от стандартной версии, в принципе, только два. Это первое отличие наличие колес самих и второе отличие это регулируемый подпятник. Допустим, это актуально в тех местах, где неровные полы. То есть, вы поставили, чтобы у вас тележка не ходила туда-сюда, можно подрегулировать оттуда, и, соответственно, будет тележка стоять уже устойчиво. Ну и основной, конечно, ее плюс, это ее мобильность. То есть, можно мотор перевозить с места на место, на любое расстояние, в пределах его хранения. В принципе, итак, тележка состоит из того же профиля 20-25 мм толщиной. Выполнены на колесах и ветром мероподпятники, итак, так Собственно, вот такого формата тележка. Вставки также выполняются из ламинированной влагослой гафомеры, как и на предыдущих вариантах, в принципе, здесь вообще никаких нет. Еще добавленные ручки вот такого плана, их две. Раз, два, для удобства перемещения тележки. Колеса использовались, которые используются на токелажных тележках. И грузоподъемность одного колеса, как заявляет производитель этих колес, порядка 80 килограмм. Это максимальная нагрузка на одно колесо. То есть, ну, все вы видели промышленные тележки, наверняка, которые используются в гипермаркетах, в Леруа Мерлен, допустим, есть такие тележки. На них используются подобного типа колеса. В принципе колеса неплохие. В данной модели использована оба колеса с стопорами, то есть можно ставить колесо обычное и одно колесо со стопором. Но так как цена у них отличается по моему рублей всего на 30-50 стоимость колес со стопором и без стопора, то имеет смысл наверное ставить сразу оба колеса со стопором. Касаемо регулируемых подпятников. То есть вот они такого типа. Допустим, тележка вот так вот качается. То есть провисает у нас одна сторона. В этом случае выкручиваем подпятник телега у нас стоит жестко и никакого намека на качение нет ну и собственно самое перемещение ну катать я здесь не буду в принципе но покажу как это выглядит сами колеса кстати они на в поворотной платформе идут, то есть вращается свои своей оси на 360 градусов. Я их зафиксировал и сделал их в одном положении. То есть, допустим, надо, вам укатили мотор, надо, прикатили. и, соответственно, поставим Если он умеет, допустим, выберем положение, да, вот он качается, качается. И, соответственно, выкручиваем подпятник. у нас стоит ну и также в этом случае поднятие и опускание для его обслуживания да, допустим в принципе на любой угол можно поднимать и что хотите с ним делать Это второй вариант тележки. Стандартное название у него будет, какое будет. То есть в этом плане тоже я выдумывать не буду. Название будет обычное. В принципе, кому интересен вариант, размеры я уже выкладывать не буду, Размер, потому что ну, в данном случае она сделана немного шире чем стандартный вариант такого плана. Все цены. Все описание вы можете посмотреть меня на сайте в лодке .768650.0. Ну, на этом, в принципе, наверное, и завершено обзор. Ну, по поводу швов, опять же, задавали некоторые вопросы, да, и окраски. В данном случае окраска идет черная медь. швы я также зашлифовал полностью все. А, еще один момент. Раньше я этого в принципе не делал, но по, скажем так, определенным просьбам. Все торцы заглушены. То есть не пластиковыми пробками, а просто заварены и зашлифованы, чтобы не имели, соответственно, никаких отверстий, чтобы все было. четко всем пока